Что не так ты, жалкий грустящий прокрастинатор, зовущий себя данжен мастером. Не сумел придумать хорошее интересное сражение, и теперь у тебя осталось только 30 минут перед каткой, потому что ты потратил всю прошлую неделю, фантазируя об абсолютно другой катке, которую мечтаешь вести когда-нибудь. Но в конце концов, понимаешь, что никогда не сможешь, потому что постоянно находишься в состоянии подготовки к игре и чувство неспособности, все в порядке. Всем известно, что вне зависимости от простоты боя, в любом случае, он займет вечность. Спасибо всем заклинателям и людям на телефоне, что дает Диему шанс отстранить неизбежное, пока группа пытается понять, куда развивается сюжет. Это и причина диема понтануться иллюстрацией или фигуркой того, с чем сражаются игроки, которая стоила 15 косарей. Или ты можешь взять, что было под рукой и сказать «Плевать, сегодня мы деремся с этим мелким гаденышем». Добро пожаловать в дерьмовый гайд по ДНД. Гоблины — одни из самых каноничных существ в драконах и подземельях, знамениты тем, что являются пушечным мясом низких и средних уровней с частотой возрождения морского конька, играющего в Call of Duty и превосходящего кобальта по всем фронтам. Гоблины — это стандартная раскладка врагов, если ты не знаешь, с чем должны драться твои игроки, потому что в королевстве их так много, что все просто привыкли видеть их абсолютно везде. Окей, я взял себе немного молока и печенье, теперь открываю холодильник, ладу молоко обратно, теперь закрываю холодильник до замолоком. бля, какого хера? Гоблины изначально были созданы хоп-гоблинами, что сильно разленились и решили взлеть все проблемы на них и винить за разрушенную экономику, в которой те даже не имели права голоса. Это все развилось в гоблинский образ жизни в племени, где самый большой засранец это лидер, а Все остальные привыкли, что с ними обращаются так же низко, как с кассирами. Это не значит, что все гоблины мелкие бесхребетные марионетки, учитывая их разнообразные. Например, количество и время, потраченное на подготовку засады. Даже самый базовый отряд гоблинов может превратить группу восьмого уровня в последствии поедания на новоселье. Все это потому, что гоблины это культура постоянных набегов на все, будто они чемпионы мира. И зациклены на том, чтобы кинуться на первое, что увидит, у чего можно откусить ухо. А еще они как бы умные. Лидеры племен всегда занимают первое место в турнире соедини 4. И раса частенько приручает и сражается бок о бок с воргами, огромными волками, которые постоянно злятся, что их арты воруют с инстаграма. Если тебе приспичит играть гоблинам, ты получишь немного ловкости и телосложения, будучи проворным и стойким мелким гремлином, и способность быстро струхнуть с боя, как если бы ты был дома у друга и родители начали ругаться. И разъяренная мелкота, что позволяет вдарить ниже пояса так сильно, что голос противника поднимается на количество октав, равное твоему уровню. Вкратце, это основная идея того, что из себя представляют гоблины в забытых королевствах. Но это ДНД, что значит здесь правила ломают чаще, чем в обычном эпизоде Югио. И факт, что гоблины могут адаптироваться под множество ситуаций и природных условий, означает, что лимитов на их использование и визуальное описание не существует. Ты можешь сделать из них безрассудных монстров, заполняющих каждый угол подземелья. Или очаровательный капитан бандитов, которого группа приютит при первой встрече. Или описать их неожиданно привлекательными настолько, что у людей возникнет вопрос, если они нашли новый фетиш или он был скрыт внутри них, пока не пришло время. Ты также можешь использовать их как генератор опыта для своей группы, заставляя их задумываться как бездумные и без сожаления. Они грубят целые племена беззащитных маленьких милашек, которые просто делали свои дела и хотели немного любви. Не правда ли ты, сладкий руля? теперь ты знаешь как использовать гоблинов был я лайк like, подписка дискорд патреон смотрите в описании